Контакты, СМС, статусы сопливые Вам поставили лайк, под фото вы счастливые Все уже забыли, как любить по-настоящему У того денег больше, тогда бегут к нему Современная любовь стала популярной Пишут все друг другу, люблю регулярно СП ВКонтакте, то, что уже надо Я люблю тебя, смайлик, и она уже рада А ты... Ты ведь для меня больше, чем просто проводить с тобой ночи Каждый день тебя не вижу я Моя душа тобой заполнена, мной твоя Нас согревают наши поцелуи Ты каждый день говоришь Тебя люблю я, и это согревает мое сердце постоянно Ты за наше время залечила мои раны Мое сердце теперь бьется, как и раньше Я доверяю тебе, ведь в тебе нет фальши Не дала ни одного повода сомневаться А только научила искренне меня улыбаться Мы как Ромео и Джульетта, как Бонни и Клайт. Мы как и они, все тепло готовы отдать Лишь бы были мы с тобой вместе на века Моя нежная вот такие отношения должны быть у всех, а не ссоры или фальшивый смех. Только радость должна быть в ее глазах и улыбка у любимой на устах. Это мир, о котором мы не знали, это все, что нужно мне сейчас. Каждый день любить, быть с тобою рядом и вся моя жизнь только для нас это мира, о котором мы мечтали Открывая себя лишь для тебя Засыпать с тобою, улетая в идеальные отношения Я не хочу жить умом, я хочу жить сердцем Когда в твоих руках мое сердце бьется Мне не нужны отношения, где нет любви А я с тобой наяву вернусь цветные сны Наверное люди забыли, что значит любить И куда-то спешат, чтоб кого-то найти Остановись и просто останься со мной Я дам тебе свободу оставаться собой Ведь отношения как сад, цветущий весной Когда один человек и он полностью твой Соединились две души, а не только тела Я выйду, твои слезы с твоего лица Я буду рядом с тобой, как бы не было плохо И пусть твердят, что любовь Кому не нужна, а мы с тобой в твоем доме вечером в субботу я прижму к себе, ведь ты любишь меня. Спасибо за светлое небо, и за тепло, за уютный дом и большие мечты, за то, что мне очень нужно было давно, и я счастлив, что у меня есть ты. Что нужно мне сейчас каждый день любить? Мы с тобой рядом, и вся моя жизнь. Только для нас это мира, о котором мы мечтали. Открывай себя лишь для тебя, Засыпать с тобою, улетай.